Всем привет! Сегодня буду готовить новогодний торт. Для этого мне понадобится крем из сгущенки вареной и бисквит. Состав очень простой, состав можно менять, дополнять и делать на свой вкус. Диаметр бисквита у меня 18 сантиметров. В составе крема 360 грамм вареной сгущенки и 180 грамм сливочного масла. У меня получилось 4 коржа и собираю торт. Отправляю торт в холодильник буквально на пару часов. Тортик у меня отстоялся. Я подрезала края немножко, заварила белковый крем на 4 белка. И сейчас буду покрывать торт. Мне его необходимо как бы выровнять. Часть крема я окрашу в голубой цвет. Это буду делать шапочку. Так, я сразу для себя сделаю меточки, где у меня будет шапка. Выберу край, который можно прикрыть. Вот у меня тут пузырь, его надо убрать. Так, ну и вот где-то здесь будет шапка. Раз. Здесь, соответственно, глазки, нос и рот. Вот как-то так. Крем окрасила. Такой цвет получился. Ну, именно синий, не голубой, а синий. Окрашивала я K-Colors, сухой краситель. Вот этот не комкуется. То есть он нормально растворяется, его можно даже не разбавлять. Просто встречается, как в прошлый раз я делала, коричневый. И там прям комочки такие, как будто он отсырел или что-то, краситель. То есть там реально надо было в чем-то разводить. А здесь, в принципе, вот я сыпнула, подождала какое-то время, размешала, и все хорошо окрасилось. Слава богу, вроде бы без комочков. Так, все, теперь я беру насадку. Вот такая закрытая звездочка, она маленькая, и у меня без номера, потому что, потому что это из набора 24 штуки, они вообще не пронумерованы у меня. То есть я накупила такой набор в самом начальном, начальном этапе своего пути, и он у меня до сих пор. То есть он вообще универсальный, классный, там есть все. Потом, правда, докупала немножко, поэтому подойдет любая насадка. Вообще, тут м -м, даже с пакетик можно вырезать такой вот зубчиками и отсадить то же самое. Вот, это не проблема. Я хочу сделать рисунок на шапке. Еще мало так понимаю, как он будет выглядеть. Ну, как-то так. Сделаю основные три направляющие. Так, чтобы было видно, что это какое-то тут что-то что-то вязаное. Итак, сначала я сделаю узор вот по этим дорожкам. Небольшой. Здесь такая будет завитушка. А здесь сделаю что-то похожее на косичку. Так, и здесь завитушечку. Все. Дальше. Просто такие звездочки понатыкаю здесь. Отсажу крем. Звездочками. Чтобы закрыть белый фон. Вот эти вот полосочки, вы видели, я еще раз наверх повторила. То же самое, в принципе, сделала, потому что оно как-то слилось, и вообще рисунка не видно было. Так более отчетливо как-то прорисовывается. Все, делаю сейчас бомбончик такой. Звездочки просто на него отсажу. Как-то многовато. Так, вот выдавила крем и такими звездочками закрою. Я вот себе тут натыкала глаза, сделала меточки. Не делайте так, делайте уже потом, когда точно будете уверены, что у вас все соответствует. У меня получается глаза прям под шапкой, шапка налезла на глаза. Короче, беру оранжевый цвет. Вот пакетик просто обрезанный, так. Как мне сделать носик? Ну, какая-то такая будет морковка. Так. Я еще дорисую здесь ручки. Возьму, у меня есть насадка круглая. А здесь примерно 5 мм. Итак, сначала сделаю глазки. А ротик я сделаю такими точечками как пуговки вот так вот здесь получается посередине я сделаю как будто пуговки три и нарисую руки. Какой прикольный получился снеговичок. Здорово. Смотрите, как все просто. Вообще даже не надо ни о чем заморачиваться. Смотрится классно. Снеговик. Да ладно. Зашел в берег, заглянул <смех> Снеговик. Клевенько. Еще насыплю сахарной пудры на поднос. С помощью кисточки нарисую снежинки. Вот такой классный вообще снеговичок у меня получился. Сюда еще можно было подарочек какой-нибудь поставить. Было бы тоже оригинально. Так что все очень просто. Берите.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 Обуем. Угущенечко. Класс. Очень вкусно.